вечер, день, ночи. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это ваши отношения этой осенью. Кто в поиске и кто в паре? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, но давайте так: кто в поиске и кто в паре будем рассматривать на одной свече, на второй, на 3 на четвертой. Соответственно, а кто в непонятных отношениях, ты чего, Марина, не посмотрела? Посмотрела я. И подумала, и просуждала. По-любому в непонятных отношениях. Но выбирайте уж сторону зла. Либо некоторые женщины просто у нас великолепно в непонятных отношениях, но при этом не прочь кого-то еще завести. Для... Я предлагаю посмотреть. Для тех, кто в поиске, для тех, кто в непонятных отношениях, но осозн... осознанно понимает, что это все равно мой мужчина, он никуда не денется, выбирайте, кто в паре. <смех> поэтому, дорогие мои, ну, вы, вы, вы у меня такие великолепные люди, вас особо не переубедить, поэтому выбирайте сторону зла э, любую. Либо добро, либо зло, ну, как, как угодно. Э, поэтому у каждого стороны зла и свои печеньки. Поэтому выбирайте либо так, либо так. Ну, кто в непонятных, но ну, это как бы, ну, как бы, там два пути. Вот, либо вот первый, либо второй. Ну, тогда смотрите, если вы в поиске, ну, там, непонятно, кто в поиске. Если вы, в принципе, подразумеваете, что он все равно мой, и вот как-то он вот все равно мой. Ну, тогда ему пара. Вот, поэтому э -э, тема вот такая у нас сегодня. Давайте, давайте, там, если что, на 10 секунд ставьте. Э -э, смотрите, решайте, кто как, кто что. Какая вам приглянула свечечка, какая нет. Ладненько. Доброго, доброго, хорошего, всем настроения, да. Доброго и хорошего. Давайте ваши отношения. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Краснючие мои люди ваши. Фу. Отношения этой осенью. кто Для тех, кто у нас здесь в поиске, для тех, кто в паре. Фу. Для тех, кто в поиске. Ваши отношения для тех, кто в поиске, и для тех, кто в паре. Вопрос на миллион. Это вот... Давайте эта карта, раз вот на это упала, значит, это там должна. Давайте, кто в поиске, и для тех, кто в паре, все равно вот туда... Это в поиске у нас. Ладно, давайте, кто в паре, кто в паре. Ваши отношения для тех, кто в паре. А, станут для в поиске, Кто в паре, станут сразу, кто в поиске, да. Вот, дорогие мои, восьмерка чаш выпала, кто в паре. Чуть-чуть, что вы говорите мне тут. Ой, как все интересно. Ладненько, а здесь у нас что прям выпало, прям аж А-а-а! Дорогие мои, прям вот, вот, вот, кто будет смотреть после стрима, вы вот чисто гляньте просто позицию, ну просто вот на 10 секундочек, как выпала интересная карта, то есть карта поверх вам выпала, прям император, дорогие мои, я здесь раздаю мужиков бесплатно, халявной без регистрации смс, все. Не, ну правда, вот я, я У меня выпала карта, у меня император Это для тех, я говорю, кто на стриме этот смотрел Император и двойка жезлов Двойка жезлов у нас Тут женщины и мужчины И они делают одно дело Соответственно, здесь нету особо Какого-то выбора, что на что Куда идти, какой-то взгляд Это не классика, все равно Вы сами даже видите То есть здесь, ну, император даже к вам упал Я вот даже вот я не буду трогать, я прям сразу говорю, здесь пахнет императором, либо, возможно, деятельность, возможно, вы встретите человека какого-то властного для себя, возможно, этот человек будет работать с вами, либо заниматься одной деятельностью, Но ну, здесь прям мужик упал сразу, упал, вот, вот, вот это интересно, как он упал, вот просто гляньте, потом посмотрите этот расклад. И, ну, уже начало хорошее. Для тех, кто в паре, там не переживайте, сейчас к вам вернемся. Так, для тех, кто в поиске. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Все ли так? И у нас тут <с освещения> идеальненько. Да, дорогие мои, здесь могут какие-то, кстати, тайные отношения могут разыграться. Могут разыграться какие-то, какие-то, ну как-то, по флиртушке. Но здесь могут даже, если у вас мужчин тут нету... Какие-то поклонники, но ну, я не обещаю, но как бы карты говорят, что такое будет. То есть здесь какая-то пофлиртушка, здесь какие-то. А возможно, несколько каких-то поклонников все равно. Возможно, какие-то еще тайные, возможно, еще мужик. То есть, здесь, возможно, какие-то связи с людьми, но они особо основаны, возможно, будут на потребностях, но здесь мужчина падает, здесь и, в принципе, отношения и мужчинам тоже, если, я бы сказать, сулят, но м -м, здесь есть, да, кто в поиске найдет, но дело в том, что вы помимо этого можете найти какие-то пуфлиртушки на левой, на правой стороне вообще луны, на темной стороне Луны. Вот, поэтому вот, короче, как так. Можете наткнуться, кстати, на тайные отношения, либо, возможно, на женатого человека, либо, может, вы сами не свободны, при этом наткнулись на кого-то еще. А у нас разные люди загадывают, дорогие мои. Я не удивляюсь ничему уже давно. Поэтому вот, дорогие мои, кто в поиске, они вот бывают, бывает. Я не-не я не, не удивляюсь не. но здесь возможно да, возможно всякие отношения всякого рода до да. а них если ты не хочешь попал на эту позицию не проканает вот напомню серьезе я бы сказала а все равно будет кто-то вот если ты даже вот-вот открещиваешься и говоришь что это не твое да ну нафиг мне оно надо это такая головная боль для меня с кем-то мутить но я просто так посмотрела не проканает тебя это не обделит, дорогие мои. Кто выбрал эту позицию и не хочет для никаких отношений, не обделит. Это не как бы стопроцентная гарантия, но здесь вы не, не, не как-то вам деваться некуда. Вы, как у меня сын говорит, мама, ты в ловушке. Вот здесь вот ты в ловушке. Дорогие, дорогие мои, вы в ловушке. Вы кого-то встретите, у вас будут какие-то отношения. Возможно, здесь женатые, возможно, здесь властные. Возможно, здесь по флиртушки на работе. Возможно, отношения будут нести э, легкий характер, э, либо не принуждающие ни к чему каких-то других сторон. То есть, но здесь явно отношения будут происходить. Возможно, очень сильно могу сказать, либо на работе, либо будут касаться вашей работы. Возможно, может быть, какой-то клиент обратился и ⁇ люсенько ⁇ а скиньте мне свой номер телефона и вот ты такая вот сидишь на кол центре и скидываешь ему свой номер и а потом по ватсапчику с ним троллят рулюлю поэтому дорогие мои давайте никуда вы и не уйдете если вы замужем и вдруг загадали а здесь прям вот такое может быть то может по флиртушке вам обломяться. Об, об, обломиться как-то по флиртушке, даже для тех, кто здесь замужем. Возможно, сам человек будет женат, либо, конечно, вы. Поэтому вот, ну, вот здесь вы просто так оказались. Поэтому очутились и мои. Здесь, да, здесь отношения в любом контексте, как, как бы вы даже не хотели. Как бы вот какие даже тайные, вот не хочешь тайные они могут очень здесь сильно быть. У нас тут семерка мечей, семерка иерофан двоечка это верховная жрецух вот да. кто в непонятных отношениях я прям сразу говорю здесь вот найдут но если в непонятных отзовется не отзовется пожалуйста это не тот вопрос чтобы здесь как-то вот именно спрашивали себя вот здесь будут люди соответственно давайте дальше кто в паре не могу сказать, что если кто в непонятных отношениях, тут кто кто-то отзовется. Давайте дальше. Кто в паре? Кто в паре по этому варианту, по восьмерке, по дурачку и по влюбленному? Что-то общее будете иметь, с чем-то общим будете соглашаться. Возможно, какие-то у вас будут некие перемены в вашей жизни именно с вашим а, супругом, с вашей женой, женщиной, с вашим мужчиной. Будут здесь, есть, есть здесь некоторые перемены. дайте мне подумать надо. Вот, че, вот здесь мне очень надо думать. Здесь мне очень надо подумать. Ну, давайте здесь могут милые очень сильно ругаться. Ну здесь такого прям сочетания нету, но здесь перепада эмоций здесь выяснение отношений может происходить, может необузданные страсти, великолепные кексы здесь на протяжении осени быть с вашими людьми сейчас данный там период времени, когда вы это смотрите, возможно какие-то жаркие вещи как-то жоги давать будете. Но в каком именно понятии жоги для, для, вот, ну, вот здесь это с, страстно ругается и страстно мерятся. Либо вы будете на. Если у вас спокойная пара, вы можете немножко здесь не то что перегибать палку, а как-то ваша страстность друг к другу увлечение может увеличиться здесь. То есть здесь немножко увеличение эмоций, увеличение. Я бы не сказала по восьмерке чашу хода вот не сказала здесь у нас дурак здесь у нас влюбленные здесь нет здесь конечно две дамы можно сказать вообще там треугольники любовницы любовники но не могу я. это не про всех это не для всех кто-то здесь может о чем-то каких-то связях узнать давайте это вот крайний такой случай и он не для всех поверьте не по такому сочетанию здесь выясняются какие-то треуголки то есть прям сразу говорю то есть, здесь возможно какие-то вы узнаете о партнере о чем-то о чем вы не знали да но это не для всех и здесь нету такой прямой информации об этом это как косвенные улики вот здесь вот косвенные такие вещи которые об этом говорят но не сильно поэтому это такой крайний случай это очень сильно негативное такое предсказание но я не думаю что это у каждой женщины будет здесь скорее больше как увеличение эмоционального фона в паре Возможно, какое-то соглашение. Возможно, вы узнаете как-то друг другу лучше. Да, ну и здесь, возможно, если вы, вы спокойная пара, вы, у вас увеличена будет страсть, либо какие-то такие... Да, вот здесь в большинстве случаев увеличение ваших эмоций друг к другу, увеличение вашей какой-то страстности, обоюдное согласие, возможно, общее дело, либо какое-то соглашение, либо, либо заключение здесь, кстати, брачных каких-то условий тоже здесь может происходить. Возможно, просто некий период какой-то, возможно, кого-то тут. как медовый месяц будет по-новому. Может очень сильно отыгрываться, но здесь ваш эмоциональный фон вашей пары, он будет увеличен. Если был какой-то сухарик, то есть вы с каким-то сухариком были, и даже этого сухарика отморозит все, оттопит и растопит и тому подобное, и вас это тоже захватит. Да, поверьте, то есть вот здесь я бы сказала как-то так. Именно восьмерка чаш, она не говорит на то, чтобы э, ухода. Она говорит больше о увеличении эмоций, потому что это все-таки такая очень сильно эмоциональная карта. Но здесь достаточно добротное э, сочетание влюбленных с десяткой чаш. Поэтому я и сказала, это как увеличение все-таки эмоций. Возможно, вы плакать от счастья даже будете. Тоже такого, в принципе, можно сказать. Здесь у нас и дьявол, что самое интересное, красивое. Посмотрите потом. Вот, вот, вот, показала без, без всякой такой, вот вот так вот. А, поэтому здесь король королева мечей, то есть, возможно, какие-то соглашения, возможно, какие-то покупки дома тоже могут здесь быть. Возможно, какие-то соглашения между друг другом будут происходить, какие-то договоренности. Но увеличение эмоционального фона в паре здесь оно видно. Возможно, двое и так были увеличены эмоциями, то есть эмоциональные, они, в принципе, тогда так и ваши отношения будут и сохраняться, если вы сильная эмоциональная пара. То есть также вы на страсти будете мяу-мяу, там, зайчик, кролик мой, ну ты где? Я, я за тобою! Вот, поэтому, дорогие мои, ну вот как-то так. Больше я бы здесь не сказала, ну, дурака, какие-то новые события, нет, это как вот какой-то некий такое возможно, жаркое влечение, либо либиду кого-то увеличится, возможно, у двоих сразу, возможно, у мужчины по отношению к вам. Вот зажимать за каждым углом будет, а вот ты не ожидаешь. А ты не ожидаешь, а за каждым углом все заживал тебя до смерти. Вот. Поэтому, дорогие мои, ну вот какой-то такой момент в паре. Ничего плохого я не вижу. Возможно, какие-то, могу предположить, какие-то расстройства, но особо такого характера они больше тогда иметь будут бытового, нежели какого-то прям все ужасно плохо. Мало у кого здесь проиграется каких-то «Я знаю, у тебя кто-то есть, и да, у тебя кто-то...» Это мало, и такие тут треугольники, они тут карты такие не особо явные. Здесь, понимаете, влюбленные немножко не об этом. Здесь влюбленные двое людей с, с узами брака, а это, соответственно, как мать земля их соединяет, поэтому. Здесь можно вопрос вот к этим людям. Возможно, просто третьи лица какую-то свою роль, лепту будут вносить, возможно, какая-то помощь, либо с кем-то отмечание каких-либо вещей, то есть кто-то с кем-то будет в согласии, в содружестве. Возможно, чья-то женщина какая-то кому-то поможет этой паре здесь, тоже может какие-то вклады иметь именно в пару, создание пары. Здесь вот я бы больше бы так сказал, то есть некоторые люди будут немножко, не то что мешать вашим отношениям, ни в коем разе, здесь люди как-то будут помогать, какие-то, возможно, наставления давать, либо писать какие-то вещи приятные, то есть вот, вот здесь вот как-то, возможно, какие-то поздравления, в принципе, тоже можете ожидать, возможно, с чем-то, с какими-то событиями в жизни вашей, не знаю, может, кто-то отмечает какую-то такую дату здесь. То есть, ну, здесь больше как вот эти вот три фигуры, больше как на причастность в вашей жизни. Возможно, не знаю, вы там с мамой живете и с мужем тоже такое. В принципе, почему бы, собственно, нет? Я немножко не рассматриваю как король короля у мечей, как одиночки. Я немножко не рассматриваю в таком контексте особо редко. Редко-редко очень. Поэтому вот, короче, как так. Сейчас, да Сейчас такая красненькая Все, спасибо вам за то, что были за то, что есть И будете Подписывайтесь да, Давайте далее Здравствуйте, кто у нас загадал на желтый вариант Ваши отношения этой осенью Для тех, кто в поиске Но это не особо, оно пойдет И для тех, кто в паре Фаминистая какая-то, дичь. Ну, ладно, средний век. Давайте посмотрим. Так, принцесса часто, так рыцарь Пентакли, туз Пентакли. Ну, здесь могут, здесь могут являться какие-то отношения, здесь могут являться влюбленность, причем влюбленность, прям открытую, то есть кто-то здесь кому-то понравится. То есть здесь больше открытости и больше открытых отношений, возможно, какие-то дружеские тоже может, в принципе, завязаться. То есть вы кого-то встретите, но будет начало как дружбы. Да, но здесь более вот какого-то... Не как у первых, не как у первых будет. Здесь немножко будет все ярче, немножечко. Не то что ярче, а как открытие. То есть вы, будете, вы можете здесь и флиртовать, вы можете получать известия, вы можете сходить тут на свидание, вы, в принципе, это очень сильно возможно. Здесь могут завязаться отношения, но я бы сказала, возможно, чисто какие-то дружеские, возможно, с дружбы начатые здесь, возможно, отношения, да, здесь у вас и король, и шестерка Пентакли. Возможно, вы начнете там с кем-то какие-то денежки иметь, а потом на свидание вас пригласит, либо вы его... То есть здесь более открытая, более спокойная даже атмосфера по отношению к карте сочетанию. То есть здесь, возможно, не знаю, яркие пофлиртушки для вас, какое-то какое приглашение каких-то свиданий, да... Мужчина упал, поэтому для тех, кто в поиски, могут рассчитывать на какие-то отношения, либо на э, то, что ваш э, какой-то противоположный пол вас не, оставил, не оставит равнодушным и в стороне. То здесь больше открытости, больше спокойности. Возможно, просто спокойное отношение вашего, не знаю, начальника, вашего подчиненного, вашего человека, с кем вы работаете уже. Может, здесь и как бы вот такие отношения иметь. То есть уже в принципе завязана некоторая завязка у вас, допустим, на каких-то работах, и, возможно, какие-то комплименты вам, либо какие-то послания. Но причем, если комплименты и послания, то здесь, дорогие мои. Тогда они должны быть уже изначально, у кого, в принципе, здесь такая ситуация может происходить. Ну, это как вот, если вам до этого расклада, до летом не знаю, весной, делал какой-то начальник, ну, давайте начальник, сделал какие-то помарочки, а вот у тебя красивая юбочка, делай, так и будет. Поэтому, вот, возможно, кто с вами флиртовал, флиртовать дальше будет. Вот, и... Возможно, здесь свидание, возможно, здесь встреча, все равно здесь и рыцарь Пентакли, все равно как никак, ну рыцарь пентаклей, возможно, немножечко с тормозом, то есть, возможно, немножко оттягивающие будут какие-то отношения здесь как-то начинаться, либо как-то оттягиваться встреча будет тоже, могу сказать. Но здесь более открытие и более открытые отношения, не как вот там тайные, как по красной свечке, а вот такие вот какие-то приятные. Возможно, просто приятная переписка с интересным человеком. То есть, в принципе, даже вот здесь я вот могу вот так сказать. Если у вас какие-то уже есть пофлештушки, пофлиштушки так и будут. Вот. Действия и планы это другой немножечко расклад. Поэтому давайте, я думаю, все-таки, ну, давайте для еще короля жезлов. Дорогие мои, здесь, в принципе, и могут происходить какие-то мимолетные все-таки связи, здесь да, то есть в любом случае, я бы сказала, все, в принципе, возможно, какая-то мимолетная связь с неким молодым человеком и быстренький уход тоже может присутствовать, кстати, это как все-таки вариант возможность, но она под конец упала все равно. Но как вариант такой есть. То есть если кто просто хотел, дабы хоть какие бы отношения, но ну, мне особо не надо, особо каких-то серьезных, вот, вот идеальный вариант вот под конец. То есть кого-то могут выпасть несерьезные отношения, ну просто по запросу. По запросу без смс, без регистрации, да. Да, но вот здесь вот какой-то такой момент для некоторых может, может идти. Не для всех. Выпало в конце, я бы не сказала, что это для всех. Поэтому... Третий фиолетовый. Давайте дальше. Туз пентаклей для тех, кто в паре. Вот еще осталось. Для тех, кто в паре. Туз пентаклей. Десятка пентаклей маг. Так, отшельник. ну давайте так денежные вопросы, дома бизнесы, деньги финансы наши угодья земли, здесь вот может именно занимать какие-то вопросы голову некой дамы, мадамы, да и мужчины не удивляюсь, то есть здесь как-то забито, а давай-ка подумаем над тем, что нам нужно сделать нежели как-то еще здесь не будет какого-то фанатизма, лунатизма, здесь как люди будут решать какие-то вопросы, связанные с денежными, финансовыми потоками, напыщенными, упущенными возможностями. Вот здесь больше как-то как разбираться здесь и сейчас люди будут, возможно, просто идти по жизни, но при этом делая все по максимуму и по возможности. Здесь я особых перемен не вижу, но здесь как выполнение в паре своих задач. То есть она стирает, вы работаете, либо как-то наоборот он стирает, вы работаете. То здесь больше выполнение задач в отношениях в паре. Если кто в непонятных отношениях, вот не знаю, как бы если вы на эту сторону взяла печеньку присоединилась, я не уверена, что это вообще к каким-то непонятным отношениям относится. Здесь достаточно роль ясна. Возможно какое-то охлаждение в паре, да, здесь может в принципе происходить. Но здесь чисто из-за того, что вы так подумали, из-за того, что кто-то что-то сказал, а это какая-то цепочка. Ну вот здесь больше вот цепочка, она сказала, а потом он сделал, а потом вот так, а потом всяк. Это вот может такой момент быть, и в принципе он здесь может происходить. Но люди будут свойственно здесь заниматься чем? Тем, чем они занимаются в паре, и каких-то особых буйств я не особо вижу. Да, вот здесь каждый занимается своими делами. Но здесь больше будут решать, возможно, финансовые, либо с домом, с квартирой, с обоями, с переделками. Финансовые задачи, финансовые затраты какие-то возможные. все таки я сказала «возможно», но не факт. Почему? Потому что здесь нет прямого указания. Это все таки как некий подтекст, а я его не могу не сказать. У нас стуза, пентаклей по десятке пентаклей. То есть решать задачи здесь Люди будут чисто те, которые касаются, вот сегодня надо, вот мило, купить надо порошок, надо, значит надо. Все, пошли, поехали. Вот здесь какие-то задачи надо решать, и будут люди в паре решать, которые вот надо в данный момент времени, которые можно пощупать, потрогать, купить мебель, сделать ремонт. Вот здесь больше какие-то финансовые затраты, здесь могут быть переделки, здесь все касаемо вот именно, чем можно потрогать, пощупать, возможно, новая кровать. Поэтому, дорогие мои, Каждый будет занят, но если охлаждение в паре, то это кто сделал, кто не сделал, соответственно, пошло-поехало. Я прям сразу говорю, если охлаждение наступило, поверьте, вы всему вот голова, и он, и вы, либо она, и вы, либо наоборот. Здесь могут какие-то, ну, не то, что предрассудки, а вот он меня не любит, значит, я его вот не буду любить. Ну, какие-то такие рассуждения могут присутствовать в головах людей только потому, что они так подумали, либо воспроизвели в своей голове, что вот никто меня не любит, все дела. Вот. И пошло-поехало. А потом ты меня не любишь, а потом другого. И вот, вот какая-то такая канитель может происходить по такому соотношению карт. От действий друг к другу. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь как... Пара будет решать такие повседневные задачи, которые пощупать, потрогать, счета, дома, кухни, полы, дела, отмечания, возможно, распитие, чего-то интересного. То есть вот здесь, жить здесь и сейчас и решать проблемы больше бытового характера, нежели как-то вот иначе поэтому вот здесь как повседневные задачи для бизнесменов я думаю в принципе и для тех кто имеет какие-то бизнес возможно свои очень в принципе неплохая даже позиция сказала здравствуйте кто загадал фиолетовую свечу ваши отношения этой осенью кто в поиске для тех кто в паре ваши отношения этой осенью для тех кто в поиске и для тех кто в паре как в танке Поиски для тех, кто в поиске, для тех, кто в танке, да? С полными зарядами. Поэтому, кто в поиске, у нас мир. Десятка мечей, восьмерка пентаклей. А, в принципе, почему бы, собственно, не сказать? Mm. Ну, сейчас я еще его вытащу чуть-чуть, и тогда скажу. <смех> тогда скажу, все здесь ясно. Я бы не сказала бы по такому сочетанию. Да. Ну да, дорогие мои, ну вот здесь может происходить, что, в принципе, кто-то здесь, кто в поиске. Пока здесь, я бы сказала, упор, сделайте на повседневные задачи, дела, на работу. Я не вижу особо каких-то мужчин, особо каких-то женщин, возможно, какие-то отношения, которые особо не ведут никуда, это как вариант возможности. Но для тех, кто в поиске, отношений я не особо вижу. Возможно, просто вашу некоторую жизненную энергию придется вам как-то суккумулировать в другую свою стезю, возможно, в работу, возможно, в ту, в ту вещь и в то ту... в хобби, чем, чем вы занимаетесь. Поэтому вот здесь я пока что особо отношений не вижу. Но я. Э... Э... Но я, я, я я я я я я, я, я, я, я, я. я. Я не думаю, что здесь так все категорично. Я немножко не уверена в этом по такому сочетанию здесь не. Здесь надо больше сказать, что вам надо упор просто сделать другое. Пока что дела другие, какие-то задачи, другие проблемы. Пока что на данный момент все, дорогие мои. Здесь правда, здесь даже не, не думаю, что каких-то мужчин и женщин вытащу, но. Не есть догадки по такому сочетанию почему именно такие такое прям выпали карты здесь в принципе очень сильно много зависит также от вас от вашей деятельности и от вашего того что вы можете внести в отношения и готовы ли вы в принципе может и в принципе не пока и показывать неготовность вашу к отношениям в принципе это тоже может как происходить. Просто немножечко упор, как и энергию, немножечко на другое посвятите, нежели как-то вот... Я, я, не, не, я не особо даю советы, но такое возможно. Но вот здесь я бы сказала именно так, что здесь пока я не вижу отношений. Но это не значит, что их не будет. Поэтому вот, здесь вот, вот, вот давайте оставим это немножко загадкой, но здесь просто немножечко надо обратить внимание на другое. Вот я больше так скажу по такому сочетанию фиолетовой свечи, обратите внимание на другое, на работу, на то, что вы даете, на то, что вы готовы, не готовы, на то, что вы хотите на самом деле, либо, если хотите, то делаете ли вы своевременно и следите ли вы за собой, либо делаете для того, чтобы найти вторую половинку, ну вот как-то здесь какой-то такой момент, но отношений здесь особо не вижу, но это не значит, что их не будет. Я немножечко оставлю загадкой, потому что такое сочетание это всегда загадка. Ладненько, понятно. Интересно. Ладно, давайте дальше. Ваши отношения до тех, кто в паре. Десятка чаш. А что же еще сказать? Десятка пентаклей, рыцарь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ага. Вот что у нас. О как. А, дорогие мои, давайте так. В принципе, в паре я не особо таких каких-то отношений. А если так, малый процент, но такое очень сильно возможно. А, дорогие мои, вот здесь вот честно такое такое сочетание, это прям такая загадка. Имеется в виду здесь вся позиция, как, как из всяких головоломок, а ты реши, а ты додумайся. Короче, давайте так, малый процент людей, у кого будут здесь выявлены любовники, любовницы и тому подобное, это как у вот другой вариант, малое количество людей, но это возможно. Кто-то здесь в как, каких-то изменах узнает, либо каких-то вещах, либо кто-то пойдет на сторону. Здесь это может происходить, но не со всеми. Почему? Потому что это не вначале у нас тут описано. Здесь просто могут какие-то быть происходить в паре. Это вот, это, это такая, такая первая такой случай, это, нег, это негативная такая атмосфера, это кто-то может здесь узнать о каких-то связях. Это раз, но, в принципе, вдруг внезапно. Но я бы не сказала, что это как основа. Почему? У нас здесь упала башня с десяткой пентаклей. Дорогие мои, бережен, бог бережет, поэтому берегите свои какие-то инвестиции, деньги, квартиры и тому подобное. Здесь могут какие-то быть махинации. Здесь могут реально махинации с вас как-то смахинировать какие-то вещи, именно вашу пару, на что-то там, на какие-то траты. Здесь могут происходить какие-то обманы. Здесь могут происходить какие-то вещи, которые вы просто зря потратились либо зря купили то здесь может такое происходить, какие-то махинации в вашу сторону и в сторону ваших финансов, вашего дома. Поэтому вот здесь поэтому я и не сказала, что основой это являются тут любовники. Тут именно башня от десятки пентаклей скачет, а не как там двойка-чаш, допустим. Либо там шестерка-чаш, там десятка. Вот, и здесь у нас рыцарь мечей, э, ой, рыцарь мечей, рыцарь жезлов. Возможно, какие-то поездки, либо, возможно, срочные, там, человек срочно от отошел срочно, ушел быстренько куда-то на какие-то вещи, да, на, забор, на заработки. Здесь тоже могут какие-то события, которые богу, могут немножечко, вот, вот вас немножечко надо бы поставить. Здесь могут происходить события в паре. Касаемо больше будет, конечно же, возможно, детей также. Возможно, в ваших финансах, ваших вложений, вашего дома. Какие-то такие непредвиденные, такие дробящие ситуации. Возможно, махинации, я не спорю. Возможно, кто-то за чьей-то там спиной какие-то вещи да, сделает. Да, там он потратил вот настолько-то денег. Здесь мог, может и так происходить. Ну, какая-то вот не очень просто какие-то ситуации, но которые вас немножечко вот так вот поднимут. Поднимут из спокойного состояния. Здесь могут происходить именно с вами, с, ваш, с вашей парой. То есть кто-то вас, другой человек, третий левый, либо... Либо, в принципе, какая-то махинация одного из партнеров. Ну, вот здесь тоже может проигрываться. Я, в принципе, это тоже могу. Сказать. Поэтому вот не особо такой легкий период, но все равно больше, больше некая, возможно, это будет являться для некоторых каким-то испытанием силы воли, характеров и тому подобное. То есть, возможно, здесь больше об этом говорится. То есть, какие-то будут предоставлены какие-то испытания, какие-то жизненно важные, для которых вы будете понимать, готовы там вместе, не готовы, что вы от этого знаете, что вы о нем не знаете. То есть здесь больше, здесь бы я бы сказала, больше какой-то такой вариант. Какие-то события, которые, возможно, вас немножечко поднимут <свят> с постельки. Вот, ну, в принципе, такой, вот здесь просто события какие-то такие, великие. Возможно, вы переживать вдвоем за что-то или за кого-то будете, за какие-то поездки либо за, за кого-то. То есть здесь может такое, в принципе, проиграться. То есть вы можете с кем-то переживать на пару за кого-то. То есть, возможно, вы за своего человека будете очень сильно переживать. То есть вот здесь больше какой-то немножечко, конечно же, эмоций, немножечко сил, немного душевных, возможно, затратится. Но, в принципе, вроде как все здесь, it's okay. Вроде как все нормально, все сказано. Здесь какой-то такой немножко тяжеловатый просто период в жизни, поэтому, дорогие мои, ну, вот, короче, как-то так. Как-то так и вот так, да. Здравствуйте, кто выбрал голубую свечу, голубую, голубую, ваши отношения. Обычно, когда такие вопросы спрашивают на другом канале, это значит, обычно закидывают удочку, как человек об этом человеке думает. Либо сам человек, кто хочет на обучение пойти, либо этот человек закидывает такого кого другого человека удочку. Но обычно такие вопросы так и задаются. Да. Поэтому давайте далее. Здравствуйте, кто у нас загадал синий вариант? Кто в поиске для тех, кто в паре? Ваше отношение этой осенью? Для тех, кто в поиске, и для тех, кто в паре. И кто позже. И кто позже. И позднее. И кто позже, да. и кто позже. Не, -не, -не, не Для тех, кто в поиске, для тех, кто в паре, дальше не слушай меня. Я так свое. На суд. А что ищем-то? А уверена, что здесь кто-то хочет кого-то найти? Ну, понимаете, по четверке для тех, кто именно с королевы жезла, с судом, с пажом, с рыцарем мечей, и в поиске. И четверка чаш. А хочется мне вот спросить, а ваши лошади запряжены, чтобы не искать принцев на белом коне? Вы уверены в том, что вы хотите иметь отношения? Здесь вот давайте я вот чисто вопрос, наверное, задам тем людям, кто загадывает эту позицию. Почему? Я бы здесь не сказала топорно, что их не будет, я бы не сказала, что они будут. То есть я понимаю, что вопрос-то один, но здесь сочетание карт, что говорит и наталкивает меня на мысли, что в принципе по четверке чаш с горьким лицом никто никого не ищет. И, дорогие мои, если вы от горького там, ну кто-то, давайте так, кто-то из девушек может просто от какой-то скуки кого-то найти, вот не думаю, что вы кого-то найдете и не. не прикладывая к этому каких-либо усилий. То есть с бухты-барахты принц здесь не появится, и принцесса здесь не будет. То есть здесь как-то все мимо, если кто-то к этому не стремится и кто-то этого не хочет. Здесь сложности, я бы сказала, могут быть для тех, кто в поиске. Некоторые сложности с нахождением партнеров. А что вы можете дать взамен партнеру? Чем вы отличаетесь, что вы вообще хотите? У вас есть определенные цели. Вы точно, я не говорю, что достойны, недостойны, а вы счастливы, чтобы находить такого же счастливого человека и что-то счастливое вытворять вместе? То есть вот здесь я бы вот немножко вот бы вот, вот давайте вот такая ситуация, когда а призадумайтесь, а вот призадумайтесь и все. Я не могу сказать, что их не будет. Здесь скорее стоит просто призадуматься: те ли усилия, те ли условия, нужно ли, хотите ли вы точно. И что для вас эти отношения? Немножечко просто над этим задумайтесь, потому что здесь могут, может, от вашего возможно, Давайте так, ну давайте вот здесь чуть по четверке чаш. Я не говорю, что у всех кислое лицо. Но у некоторых, допустим, девушек с кислым лицом, но ну не может быть отношений каких-либо, потому что они кислучки, возможно, они просто хмурятся. И когда вы хмуритесь, вы не особо позитивных людей при, к себе притягиваете подобное к подобному, поэтому вот дорогие мои, призадумайтесь, просто призадумайтесь, я вот здесь также скажу, что и я вам вот здесь вот не скажу, что их и не будет, но и не скажу, что их будет, а стоит вам немножечко просто призадуматься, может правда кто-то здесь, в принципе, да, кто-то хочет в поиске, но не просто не знает как, то есть найти для себя какого-то человека, просто призадумайтесь, может вы, быть вам надо, не знаю, привести в порядок какие-то свои дела Возможно, свои мысли. То есть, вот здесь, возможно, какие, у кого-то есть какие-то свои суждения, что не позволяет быть с кем-то. То есть, вот здесь стоит как-то вот немножечко призадуматься. Но я не буду здесь так же, как и в другом варианте, говорить, что их не будет. но и не буду говорить, что их будет. Здесь больше, конечно же, от вашего желания, от вашего хотения, от вашего стремления, от вашего чувства. Здесь очень много зависит, как и в другом варианте. Там тоже такой же примерно был. Здесь, возможно, ваши какие-то суждения не дают вам войти в отношения. Какие-то ваши, вот, возможно, даже у кого-то предрассудки. Либо сам человек, возможно, сам человек для себя как-то тяжеловесный, может быть, не особо находит такого человека, такого же тяжеловесного, ну, дорогие мои. Ну, да, но я бы сказал давайте призадумайтесь просто призадумайтесь, а так Все в нашей жизни возможно, невозможно и возможно. Главное, что вы для этого сделали. Ну вот давайте вот последний вот добила вот именно этим высказыванием. Что вы для этого сделали? Все ли? Точно ли? Вот, вот здесь вот какое то я бы сказала, немножечко. Да. Давайте дальше. Может, с течением времени, может, какой-то вам надо период пройти в своей жизни, чтобы найти определенного человека в жизни. Возможно, надо просто подождать, либо созреть. М -м каждый человек зреет по-разному, дорогие мои. То есть, да, я, я даже в 50 лет зрею, ты в 60 лет зрею. Его люб любви все возрасты покорны. Поэтому вот здесь вот как-то вот, вот, вот да. Она, а может быть, кто-то здесь не ищет, а просто так пришел. <му> Ладно, давайте для тех, кто в паре. Здравствуйте, для тех, кто в паре, девятка Пентакли у вас. Так, как будто зачем-то надо сказать, да? Сила Королевы Мечей. Могут быть немножко напряженка и натянутые отношения, возможно, из-за денег, либо из-за каких-то органов. То есть может проигрываться какая-то немножко холодок, выяснение отношений, возможно, какое-то расторжение каких-то договоренностей. Здесь вот тяжеловесно, но тоже как период. Возможно, какое-то охлаждение, даже очень, причем, сильное. А здесь у нас... А здесь у нас... Дайте-ка подумать. Здесь у нас потом королева чаш, король чаш. А кто здесь? А, ну, я надеюсь, здесь не загадывали для те, э, те, тех, кто думает, что он мой, но он с кем-то. Ну, ладно. Для тех, кто в паре, дорогие мои, давайте так: здесь могут узнать люди, что в принципе ваши-то люди вам не особо принадлежат. Вот здесь такая очень сильная для кого-то информация есть. Давайте-ка подумать. То есть, здесь могут быть паре, но. <свят> <свят> <свят> вот здесь бы я бы разделила насчет для тех, кто тут. Так, если вы встречаетесь с каким-то молодым человеком, можете, либо, либо молодой леди, да, вы можете узнать, что, в принципе, кто-то там с кем-то в отношениях состоял, либо состоит до сих пор. Может здесь присутствовать какая-то ревность, могут какие-то здесь низменные потребности происходить. Дорогие мои, ну вот здесь, если вы здесь в браке, и вы загадываете эту позицию, Лучше не надо. Лучшие дети, и не надо, это особо не ваше, потому что здесь прям вот конкретная какая-то попань у кого-то может происходить в отношениях. Дорогие мои, да, здесь может просто, если вы с кем-то встречались, вы можете узнать, что у него кто-то либо был, либо есть, либо связь до сих пор. Здесь, скорее, вот, знаешь, это для тех, кто в паре, но в треуголке, либо в будущей треуголке, вот здесь вот, короче, как-то так. Возможно, отношения кто-то заведет из вас на стороне, здесь, в принципе, может такое происходить, но здесь я какой-то трэш, дичь, непонятная хрень. Поэтому, если вы мнительная женщина, либо мнительный мужчина, не смотрите эту вообще позицию, выключите, забудьте мои слова вообще навсегда. То есть вот сразу говорю, для мнительных людей это очень исключительно такая неприятная позиция. Возможно, вы узнаете о каких-то страстях. Вот здесь о страстях вы можете узнать. У партнера, от партнера, либо что у него была какая-то там страсть. Вот такая-то Зинаида, дорогие мои. Поэтому здесь, здесь могут и быть и разводы проходить, кстати, по такому сочетанию, и выяснение отношений, делюшка имущества. Ну, вот здесь вся дичь, вся какафония, охлажденные отношения, выяснение каких-то долги, недолги. Вот здесь вся низменная дичь, которая может происходить, и какие-то выясненки отношений, это вот в этом варианте, в таком интересно небесно голубом. Поэтому вы, вы можете просто узнать от своего человека, что он был в каких-то отношениях, но отношений не имеет. Это тоже как вариант такое, в принципе, может да, происходить, что, в принципе, да, есть какая-то, была какая-то женщина, была какая-то связь. То есть вы можете даже причем даже встретиться, но. Вот, короче, как-то так. Ну, здесь больше ограждения, охлаждения, выяснение отношений. Здесь немножко, как люди будут порозы, они немножечко в своих волнах. Ну, здесь вот как вот не очень хорошая позиция. Возможно, кто-то на что-то что-то тут потратил, либо что-то очень сильно собирается. Ну, здесь как, какая то недовольство, какой-то диссонанс, какие-то неприятные отношения, либо просто такой... Освратительный период в отношениях может просто происходить. Я бы сказала, да Если вы в паре, в браке, ну может какое-то охлаждение но ну, может какое-то ограждение Либо кто-то чем-то занят но ну, просто там дома никого не будет То есть, ну это такое-такое мини Такая приятная плюшка для тех, кто в браке И для тех, кто не особо умнительный человек Просто охлаждение отношений тяжелый, потому что, возможно, у кого-то Просто тяжелый труд и поэтому нет Особого внимания, чтобы строить Допустим, с вами какие-то домашние отношения Поэтому, дорогие мои Здесь может от вот самого не особо приятного для женщин и для мужчин каких-то треуголках, о каких-то страстях, вы знаете О каких-то увлечениях, каких-то неприятных зависимостях у человечка э, до, там, до того, что он, он уже с кем-то в отношениях просто с вами крутит Либо наоборот с вами крутит, а кто-то там еще в отношениях кто-то был То есть вот здесь, возможно, вы будете связываться с половинками этих же своих же половинок То есть, возможно, с бывшими какими-то встреча, встреча Встретитесь, возможно, с какими-то нынешними Возможно, просто обычное охлаждение по э, труду, потому что сейчас такое время, по тому, возможно, будет много работы для кого-то и не будет не хватать особо каких-то средств. Надо кому-то тут зарабатывать. То здесь может, в принципе, до такого такого мини-хоп-энда, это просто кто-то будет очень сильно занят и будет как не до друг для друга. М -м -м -м, возможно, просто не очень приятный период в жизни. Пары здесь может, в принципе, ожидать осенью. Возможно разбирательство, возможно какие-то споры, ссоры, возможно денежно-финансовые непонятные вложения куда-либо, возможно какие-то э, упертые от кого-то вещи, что я прав, а ты не прав. Здесь выяснение отношений, да, здесь может быть, потому что я так думаю, потому что я так чувствую. Здесь в принципе может и в принципе так происходить. Ну, какой-то острый, острый период в жизни пары может наступить. Острый, острый, остренький. Поэтому, ну, это все у нас временно, потому что вот эта женщина беременна. Поэтому, дорогие мои, давайте совет. Давайте совет. Ну, мало ли совет? Be happy, мои. Давайте совет. Но здесь больше кому-то, соответственно, нужен будет отдых. И вот здесь как-то не перегибать особо палки. Кому-то стоит. Возможно, просто здесь двое в одной лодке и никуда не деться. То есть какой-то такой вариант. То есть слипится, стерпится, здесь тоже может происходить такой момент. Ну, здесь насколько вам дорог этот человек? Просто посмотрите, решите для себя, насколько дорог. Просто кому-то, правда, нужно вовремя отдыхать, чтобы какие-то вещи не произошли и не было каких-то острых ситуаций, потому что кто-то перегружен, либо кто-то бросается словами, либо кто-то ранит кого-то. То есть вот, вот каждый следите за своими поступками, действиями и более благоприятно относитесь, более, возможно, терпимо друг к другу и входите в ситуацию партнера, а вы в его, а он вашу. То есть здесь вот какой-то, возможно, некий компромисс ищите с этим человеком, если он вам сильно дорог какой-то на перемирие и просто ну вот такая жизнь то есть ничего здесь страшного нету в этой позиции но какие-то такие вещи могут как-то остро вставать паре да и как-то все совет в принципе отдала если он кому нужен если кому не нужен то соответственно не нужен поэтому дорогие мои вот короче как-то так спасибо вам что досмотрели до конца ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал многие да. А, поэтому желаю вам всего самого наилучшего Приходите на стримы Всего вам наилучшего И не... обязательно вот звонок дин, дин Чтобы не пропустить следующие новые видео Еще раз всего самого наилучшего И пока-пока